Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Размораживала горбушу, внутри оказалась икра. Решила с вами поделиться, как можно ее легко и просто засолить. Готовится элементарно, просто получается настолько вкусно, что попробовав такую икру, я думаю, что вы в следующий раз будете обязательно искать самку горбуша для того, чтобы полакомиться ей вновь. Я взвесила, у меня здесь получилось приблизительно 50 грамм. Это, конечно, не очень много, но тем не менее... Все-таки она есть. Для ее приготовления нам понадобится вода, растительное масло и обыкновенная каменная соль. Я бы соль с добавками не рекомендовала, но вы смотрите сами. Для начала нам необходимо закипятить воду. Я ее уже закипятила и остудить приблизительно до 50 градусов. Затем переливаем в емкость. И добавляем сюда столовую ложку с горкой обыкновенной каменной соли. И теперь необходимо соль растворить в воде. Размешиваю венчиком до полного растворения соли. Так как у меня соль была каменная, на дне остались камушки. И для того, чтобы они не портили вкус икры, я эту воду перелью в другую емкость. Переливаю через сито. Все, камушки у меня остались вон на дне. Теперь сюда я опускаю икру. И предварительно ее не промываю, ничего не делаю. Единственное, что у меня часть икринок была как бы снаружи рыбы, поэтому я их тоже здесь оставила. Ну а остальную часть я от плевок ничего не очищала. Перекладываем прям так. И теперь начинаем аккуратно перемешивать венчиком. Нам необходимо, чтобы икринки отделились. У меня икра уже отделилась, и осталось здесь вот на пленочке буквально по несколько штучек. Это можно уже отделить вручную. Эту пленочку выкинем. Вот так легко и просто можно отделить икру от пленки. Теперь необходимо икру оставить в соленом растворе на 3 минуты, для того, чтобы икра у нас просолилась. Засекаю 3 минуты и оставляю. У меня прошло 3 минуты. Сейчас мне необходимо эту икру откинуть на дуршлаг, для того, чтобы слить жидкость. А вот столько икры у меня получилось. Ну я тут немножко разлила. Сразу за собой переберем. Теперь необходимо икру промыть чистой холодной водой. Я делаю прямо над этой же миской. Просто обдаю немного чистой холодной водой. И отбрасываю икру в емкость, в которой она у меня будет храниться. И теперь к промытой икре добавляю приблизительно пол чайной ложки растительного масла. У меня это обыкновенное подсолнечное, которое рафинированное, без запаха. И хорошо все перемешиваю. Икра уже готова к употреблению. Ее можно есть прямо сейчас. Посмотрите, какая икра в итоге получилась. Все икринки целые, одна в одну. И она получается в меру соленая, не пересоленная. Если вы хотите, то можете употреблять ее в пищу прямо сейчас. Ну или же хранить в холодильнике в герметичной закрытой посуде приблизительно трое суток. Не забывайте меня поддерживать. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик, для того чтобы не пропускать выходы моих новых роликов. Субтитры